Ну что же, хаюшки-котятушки, с вами снова Нелиал, и на этот раз с нами игра Хоррор Тейл. Много лет назад в подземелье упал очередной человек Хоррор Тейл. А, стоп, я что? Я, я случайно пропустила. <сёк> <сёк> Все, я никуда не жму. Монстры верили, что именно Фриск дарует им свободу. Но откуда они узнали, что дитя зовут Фриск? Человек лишил монстров этой возможности. А-а-а! Ему пришлось биться с самим королем монстром, а с гором Дреймуром. В конце концов, человек одолел его. «Ну блин, гор сам хотел сражаться, но это нейтральный путь над дучевы. Забрал душу и разрушил барьер, и покинул подземелье. Позже на трон вернулась бывшая королева. Ею был издан закон, по которому каждый упавший человек считался другом. Многих таких политика не устраивала, и народ поднял восстание. Уандаин... Престол заняла отважная Андайн, бывшая глава Королевской Стражи. Она объявила новый закон, по которому все люди, упавшие в подземелье, должны быть убиты. Хоррор Тейл. Вообще-то, чё они врут, блин? Никто не возлагал надежды на Фриск, все хотели убить нас, блин, ну что за срань господня... Не, ну конечно, я ничего не говорю ни про Санса, ни про Папайруса, ни про Альвис, хотя и Альвис нас грохнуть пыталась, ну и хер с ним. Ну, ой, что-то заново-то пошло, господи. Так, инструкции. Заталииндра подтвердить, вменить, та та та та та та Настройки. А, окей. Имя упавшего человека. А. Л. Ализа, короче, нас зовут. Свет, пробивающийся сквозь расщелины где-то высоко наверху, заставил тебя открыть глаза. Довольно высоко. В твоей памяти начинают всплывать воспоминания падения, которое казалось, длились вечно. Точно, ты упала. Да ладно. Пролетела более трехсот метров, и каким-то чудом осталась жива. Более трехсот. Действительно чудо. О, как она встала! Похоже, эти цветочные заросли смягчили твои падение. И это противная куча грязи. Где же ты? Ох, жалко мне, Лизу. Темнота поглотила твое окружение. О, господи, ничего не видно дальше кругов золотых цветов. По крайней мере, они живые, как и ты. Бедная Лиза, ты решаешь, что для того, чтобы исследовать это место? Привет! Нет, подожди. Пожалуйста, потише. Только не кричи. Смотри, я не причиню тебе вреда. Цветок. Хелп, пожалуйста. Спаси Ализу. Привет. Какая неожиданность. Еще один человек. Упав сюда по случайности. А вот как сюрприз. Видимо, ты из глупых и неуклюжих. Не победа. Я Флауи. Флауи цветок. Цветок притягивает свой листок словно руку. Пожать листок. Афах, давайте. Здесь внизу можешь щереть меня своим другом. Пусть на первый взгляд безобиден, но не будь такой наивной. Видишь ли, здесь внизу. Съешь или будешь съеденным? Каково а уж правила нашего мира? Веселенькая, однако. О боже, ты будешь как самый несчастный человек на земле. Ладно, ладно, я не собирался пугать тебя. Ну-ка, как тебя зовут? Ты называешь свое имя. Ализа? Хм, интересное имя. Я еще не встречал детей с таким именем. Ты не смогла сдержать смущенную улыбку. Как это мило. Однако Ализа тебя ой-ой-ой, что ждет еще впереди. Знаешь, ты будешь милее, когда улыбаешься. А теперь... Будь добра проследовать следующую комнату. Она наиболее всего подходит для первого видения. Я буду ждать тебя там. Золотые цветы. Достаточно хлипкие, чтобы как-то смягчить падение с такой высоты. Факт того, что ты все еще жива, слава подается объяснение. Это точно. Блин, бедная Лиза, бедная Лиза. Надо же было так угородить тебя, а упасть, а? Господи, Я не могу. Что ж, ребята, я очень-очень рада тому, что я нашла вообще такую игру. Итак, ты здесь. Добро пожаловать в подземелье. Некогда цветущее прекрасное место. Но это все в прошлом. У нас мало времени, а она может прийти. Поэтому скажу кратко. Теперь здесь опаснее, чем в аду. В особенности тебя человек. И это все из-за одной королевой истерички. Будь она проклята. Хм. Слушай. Положи меня в свой карман. Я вижу, что никто из нас тут оставаться не хочет. Может быть, мы сможем вместе выбраться из этого проклятого места. Что думаешь, Ализа? Ты соглашаешься. Хорошо, тогда... <связывая> <связывая> <связывая> Ёбаный носочек! Нет, Флауи, нет! Флауи, нет! Флауи, нет! Флауи, нет! Нам пипец, ребята, на, нам, нам пипец. Флауи... Нам, пипец! Ты дрожишь. Твоя душа наполняется страхом. Но я думаю, она не станет нас первым разубивать. Мое дитя. Она вроде как хотела защитить людей, хотя сама тронулась в итоге. Что за ужасное существо мучает, бедное, невидное дитя. ох, ох пожалуйста, не плачь. Не нужно бояться, теперь ты в безопасности. Большой монстр осторожно стирает твои слезы. А, вот так-то лучше. Я так рада, что этот мерзкий сорняк не успел навредить себе. Мерзкий сорняк? Кажется, она совсем не понимает, что совершила. О, я забыла представиться. Меня зовут Ториэль, я хранительница руин. Я прохожу через это место каждый день, чтобы проверить, не упал ли кто-нибудь. Бедняжка, ты выглядишь не очень хорошо. Должно быть, ты очень голодна. Пойдем, я отведу тебя ко мне домой и приготовлю поесть. Пока что все хорошо, однако, ребята, однако... Автосохранение. Из глубины руин, гроздо нависающих на твоей головой, вид прохладой и одиночеством. Твоя душа наполняется страхом. Добро пожаловать, дитя. Это место зается руинами. Руинам много лет, и они полны разных головоломок, древних связей, ловушек и ключей. А те кнопки? Это часть головоломки, которая уже, к сожалению, давно не активна. Время сделалось не свое дело, но впереди еще много разных загадок. Тебе придется их решать, однако они будут менее сломанными. Я надеюсь, это сможет хоть немного поднять тебе настроение. Ну а теперь, дорогуша, вперед! Приключения не ждут? А точно ли она сломана? К счастью, эта головоломка все еще активна. Чтобы пройти дальше, необходимо нажать несколько переключателей. Я пометила нужные специально для тебя. А это что? Просто поблизости нет никаких деревьев. Интересно, откуда они здесь. Пока что и все точно так же, как и раньше. М? Ты нажимаешь переключатель еще пару раз. Не работает. Что-то не так. Дай-ка я попробую, дорогуша. Уф. Странно. Почему же он перестал работать? Видимо, снова заклинило. Без активации этого переключателя мы не сможем продолжать свой путь. Подожди немного. Турель попробует что-нибудь сделать. В итоге ты сейчас сожжешь тут, да? А для чего второй переключатель? Даже не работает. Проржавившие кули и шипу преграждают путь. О, сработало! О, а, дурацкий кусок железа. Работай уже, черт бы тебя побрал! О, стоп, где дитя? О, дитя, вот ты где. Не уходи, больше так без спроса, хорошо? Здесь может быть опасно. Ты ведь не хочешь расстроить тетю Ториэль? Ты более опасная, Ториэль! Эта комната сейчас совсем бесполезна. Но до тебя, дети, было еще много людей. Здесь я обучала их правилам ведения боя. И этот манекен... Ах, сколько воспоминаний! А ведь раньше в руинах тоже обитали монстры. Не все они были дружелюбными, но мы прекрасно уживались. Как же жаль, что эти прекрасные времена давным-давно прошли. Ой-ой, не время ностальгировать. Ах, прости, турель иногда еще та болтушка. К слову, о болтовне. Видишь, манекен. Я часто разговариваю с ним, когда мне скучно или нечем заняться. Я заметила, что ты не очень разговорчивая девочка. Может, попробуешь поболтать с манекеном? Не смотри на меня так. Манекен же не настолько страшный, чтобы бояться с ними заговорить. Пусть они не могут отвечать за то, они хорошие слушатели. Хотя, кто их знает. Манекен застыв, стоит напротив, действие. Говорить. Это кажется тебе неимоверно глупым. Ты немного колеблешься, но все же выдаешь неуверенное приветствие. Туриль очень рада. На ее лице появилась подбадривающая улыбка. Кажется, она хочет продолжения диалога. Говорить. ты решаешь спросить манекена, как у него дела. Вероятно, так же, как и всегда. Звучит удручающе. Напряженное ожидание. Ты решаешь спросить манекена о том, какие книги ему нравятся. Манекены не читают книг. Ты больше не знаешь, о чем спросить. Атмосфера стала слегка напряженной. Поэтому ты решила рассказать единственный известный тебе каламбур. Нуль реакции. Ты чувствуешь себя еще глупее, чем прежде. Пощадить. Уносим ноги. О, ты убежала. Извини, наверное, глупо было заставлять себя разговаривать с ним. Но ничего, всегда есть история. Не стесняйся, подходи ко мне в любое время. Я расскажу тебе обо всем, что ты попросишь. Сама удрыпала. В этой комнате тоже есть одна головоломка. Интересно, сможешь ли ты пройти ее. Хи-хи. Она наблюдает за мной. Тут где-то был Фрогги раньше, но что-то его больше нет. И что мне как делать? Вот и головоломка, но. Давай, возьми меня за руку на минутку. Трые копья со скрипом задвигаются в пол, стоит Ториэль ступить на нужную плитку. Должно быть, Ториль уже знает решение этой головоломки. Это хорошо, однако стоит тебе ступиться и тогда. Ты крепче сжимаешь руку, Ториэль. Кажется, эта головоломка слишком опасна для тебя. Не подходи к ней без спроса, хорошо? У меня тут было припасено одно задание, но... Почему бы немного не развеяться? Давай просто прогуляемся вместе. Отдохнем от этой накаляющей обстановки. Мне так будет спокойней. Ей так спокойнее, она. А где Флоуи? Большая ела по Козы мягко сжимает твою руку. Туриль больше не кажется тебе такой чужой. Ой, да. Она, с одной стороны, тебя любит, а с другой стороны, Ё-моё, у нее ведь тоже крыша двинулась. Ой, что ж. Я на самом деле очень переживаю сейчас за Флауи, потому что, черт, это кажется, единственный, кто сейчас нам может реально как-то помочь. Тот, кто будет нас поддерживать. Ну, ну, ну блин, но ну, я надеюсь, что он не умер. Что, блин, не знаю, мне хочется верить, что с ней все хорошо. Ты чувствуешь некую ауру безопасности рядом с ней? Ты решаешься спросить ее о, о руинах. Хочешь, чтобы я рассказала тебе о руинах? По правде сказать, руины — это всего лишь небольшие уютные катакомбы. Они были построены сравнительно давно, где-то несколько веков назад, как раз во времена алчных господ и доблестных рыцарей. Пусть и не по нашей воле, но они стали домом для всех монстров. Наш бывший король так и назвал это место «Дом». Король был не очень хорош в продумывании названий, но а монстры... Сейчас монстры нашли себе новый дом. А ты знала, что монстры жуть как обожают головоломки? Пазлы, ловушки, загадки, мозголомки. Из-за этого руины построены совершенно по-особенному. Каждая комната представляет собой небольшую, интересную головоломку. Ловушки делают прогулку по руинам чуть более увлекательной. Ну, и заставляют немножко пораскинуть мозгами. Хотя... Со временем всякая ловушка начинает барахлить, а затем ломаться. Ступай аккуратно и старайся смотреть под ноги. Эх, а если о ней спросить? В следующий раз, если я буду играть, я обязательно спрошу о ней. Вот мы и пришли, дитя, я смотрю тебя уже лучше. Видимо, тебя головоломки тоже мало развлекли. Хихи, они всегда исправно выполняют свою задачу. Вперед, на этом ловушки еще не закончились. Самое обычное ничей, непримечательная колонна. А чё такая-то завалило? Там конфеты были. Руины в более плачевном состоянии, чем ты ожидала. Ой, да... Автосохранение. Слабый сквозняк шевелит твои волосы, подобно иссохшим листьям на земле. Здесь так пусто и безжизненно. Это немного наполняет себе страхом. Сохранение это произошло, но... Давайте попробуем вернуться. Если Тори нас убьет, то ладно. Здесь опасно. Ториль запретила тебе ходить. Тут и самой не хочется. Ну-ну-ну! Я че, зря сюда топала. Ну ёперный карасик. Ну что ж, ребятки, вот на такой ноте мы с вами заканчиваем прохождение игры Horror Tale. И я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Черт, ребятки, я не хочу заканчивать на самом деле, ну ладно. Что ж, ребятки, не забудьте олипить царский лайк под этим видео и подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Ну что же, всем до скорого, пока-пока, ребятки.